Вы никуда нам не деться от телефонных мошенников, так или иначе каждый из нас хоть раз в жизни с ними столкнулся. Вот как не сказать ничего лишнего в разговоре с мошенниками. Об этом сейчас поговорим с нашим следующим спикером Елена Феоктистова, директор центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности. Уже с нами на прямой связи. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Утро. Елена, ну вот становится все сложнее обезопасить себя от мошенников, и сегодня, насколько я понимаю и слышал, если ты говоришь да в нужный момент или нажимаешь какую-то цифру в каком-то опросе, ты уже подвержен опасности. Действительно есть такая ситуация, это называется голосовые команды, и набор, соответственно, на телефоне определенных комбинаций тоже дает так называемое подтверждение. Вместе с тем, прям бояться и пугаться этого не следует. Вы должны просто-напросто внимательно слушать то, что вам говорят. Никогда не отвечайте на телефон там, «да», а лучше отвечать «алло» или «слушаю вас». И если вы понимаете, что вам задают вопросы про финансовые какие-то операции, предлагают перевести деньги на безопасный счет, лучше положить руку, «ничего не отвечать» и позвонить в свой банк по номеру телефона, указанной на банковской карте, и проверить эту информацию еще раз. А чем наш ответ «да» может быть опасен? Без кода, Нет. без дополнительной информации? Дело в том, что социальный инжиниринг, это вот вид мошенничества, про который мы сейчас с вами говорим, когда человека, так называют, берут на страх и в итоге выводят на какие-то эмоции, где человек теряет контроль и начинает действовать, как раз таки и приводит к тому, что вначале человек дает одно согласие, потом второе, третье, и это приводит к тому, что он предоставляет информацию и о коде, и о секретных данных, своих паспортных и так далее, и так далее. То есть с одного «да», заканчивая, начиная с «да», заканчивая все информацией. То есть вот ходящая сейчас по мессенджерам пугалка про то, что э, опрос, э, вакцинирован ты или нет, э, ты на нем участвуешь, нажимаешь там один, два или три, э, в нем участвовать нельзя, и это может быть обманкой. Ну, если мы говорим про опросы какие-то, которые проводятся, нужно опять же выяснять, можно загуглить в интернете, а действительно проводится официальными источниками такой опрос. Потому что то, что рассылает обычно в мессенджерах, для меня крайне странно. А Если проводят какие-то опросы, то на портале госуслуг вы всегда можете выйти и пройти его. Обычно все опросы, у нас, которые происходят официально, они на портале госуслуг высвечиваются. Всю информацию можно проверить. Большое спасибо Елену Феоктистову, директор Центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности, была с нами на связи.